Всем хай-юхай, с вами Макарай. Макар. Всем привет, с вами Макар И сегодня мы попробуем взломать программу, которая называется А что на меня без значка? Короче, бандикам. Да, бандикам это вообще программа всеми известная ютуберами. Почти, да? Например, начинающими ютуберами бандикам, да? А у меня папа, например, с собой студии стримит. А... Вообще, да, вы знаете короче неважно Смотрите, э -э, суть этого видео в том то что я вам покажу как же взломать лицензию бандикам ну то есть не надо будет вам что там, но при этом нам не надо будет обновлять регистрацию или же обновить информацию о лицензии ведь вы все собьете и вам придется делать все по новой у меня уже этот процесс давным-давно сделан давайте вернем бандикам на свое заветное место Открываем... Нет, это мне не нужно. Это я просто вспоминала, как папки называются, потому что я взламала, у меня слетело. Открываем историю. И вот тут мне придется очень долго поработать. Потому что мне надо будет найти эту папку. Вот я ее найду, и тогда присоединюсь. Ребяточки, поздравьте меня. А, блин, опять улездело. Ребят, поздравьте меня. Я как раз-таки нашел... ⁇ -мо ⁇ уже потерял. Вот где-то вот здесь вот. Вот он. Вот он. Да? Эта штука. Ключ для бандикам. Ключ для бандикам. Неважно. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Да? М -м, кстати. Работа 8 это что? Работа 8, оказалось, это не, просто не знаю что. Так, ссылочку, ребят, обязательно я скопирую, да, чтобы с вами тоже поделиться. Вот, вот, именно здесь, смотрите, вы нажимаете «Загрузить Кей Market, Он у вас скачивается. А нет, вот здесь, да, вот здесь вы нажимаете. Вас сюда кидает. Короче, ну, короче, неважно. Вот здесь вы сможете посмотреть подробное видео, но там будет видео робота. Короче. Голос робота. Смотрите, что мы делаем. Ссылку, ссылку, ссылку, ссылку. Ссылка обязательно я оставлю в описании. Все. Ой. Короче, вот, смотрите. Все, я уже скопировал. Короче, нажимаем. Вот, смотрите. Господи, здесь все есть. Все есть. Пароль, пароль, пароль, пароль, который я вводил. Нет, я, это другое было. Смотрите. Пароль от архива. 2021. Я при вас сейчас скачаю, но я потом удалю эту программу. Потому что у меня в просто никуда некуда ее деть. У вас скачивается вот он в ZIP. Вы обязательно его показывайте в папке. Он у вас будет в загрузках. Вы сейчас офигеете, сколько у меня этих сейчас. На самом деле, вот у вас. Этого не будет. Вот именно вот этой вот программы. Это просто там разложили. Так, ну компьютер, ну давай, пожалуйста, ну я попросил тебя показать в папке. Так, открываем компьютер. Открываем, да. Вот. Это реально просто, это, это нереально просто, реально. Слишком много. Скидываем его вот сюда. Открываем вот и его мы чуть чуть вот так вот и чуть чуть вот так вот открываем здесь нам просят ввести пароль конечно же здесь есть пароль но мы помним да что пароль 2021 нажимаем enter переносим вот эту вот наипрекраснейшую папочку ой извиняюсь воздух он в микрофон нас на рабочий стол нас здесь тоже просят ввести пароль Вводим 2021 М -м -м -м, секундочку не перемещать. я что попросил я попросил не... а, а, а, а все, отлично короче, все, можно уже закрывать вот эту папку ой, ой, чуть, чуть не сломал закрываем вот эту вот эту папку вот это K Market бандикам нажимаем правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора, просто если вы запустите, просто смотрите, да, у меня запускается Бандикам у вас нету бандикама. Запускаем от имени администратора. Чтобы он прошил ваш бандикам весь. Вводим здесь просто рандомные данные. Давайте напишем... L. Пишем... так ребяточки извиняюсь пишем gmail.com. точка ком регистр ну, это я наверное, зря сделал или не зря короче и вот она у вас вам о, бандикам должен быть закрыт да бандикам должен быть закрыт вот видите да у меня здесь другая почта видена вообще рандомный просто буквы главное в конце написать гмайл да? вот и все в принципе это видео у меня заняло всего лишь пять минут да, тем более, пока я там говорил всем привет, короче, 4 минуты вам хватит, тем более, если у вас быстро грузит, вам 4 минуты будет вообще достаточно. Все, да, эту ссылку, кстати, мне надо сейчас скопировать вот сюда, в оперу, чтобы мне потом, чтобы мне потом, короче, тоже так сделать что если она слетит, то я ее не буду искать. То я не буду искать. Так, обязательно сохраняем. Готово. Редактировать. Ой, ой ой А, все правильно. Бандикам. Отлично, все. Бандикам. ВЗ. ВЗ. Я думаю, вы понимаете, да? Взлом. Отлично, все. Здесь вот самый главный момент. Вы думаете, вы сделаете так же, как и у меня, и все? Но нет, ребята. Вам нужно будет вот это вот. Тут написан четкий путь, где можно это найти, да? Windows, System32, Drivers, ETS. ETS. Короче, не знаю, как это читается. Давайте же это проверим чтобы вы не переживали, да, что вас обманывают. Диск С, Windows. Так, дальше у нас система 32 ищем. Она где-то вот здесь вот. Вот она, система 32. Папочка Drives. Drives, Drives, Drives, Drives. Вот она. Ets ETS и открываем секунду. Так, ага. Интересно, тут же вроде написали. А, все. Открываем хост. Ёма, где? Открываем хост. Ну у вас будет вот такая штука. <с ANS2 mesmo> хост открыть в 4d2 серьезно открываем вот в блокноте блокнот самый просто или вот wordpad смотрим всю подробную инструкцию как что расположить вот смотрите а у меня кстати без этого прикиньте а лицензия у меня работает прикольно очень прикольно но на всякий случай я попрощаюсь с вами к десятой минуте. Это говорили, обязательно делать. смотрите, первый вариант рассматривать не будем, у каждого свой принцип работы. в нашем примере мы разобрались. Файл хост. Назовите, ответьте, где ровняется, позитивный, логический. Назовите хост в каком-нибудь другом текстовом редакторе. Найти его можно по адресу: Windows System 2. Короче, да, вот, видите, да. Вот как раз таки та самая... А, нет. Здесь не та самая почта. Да, ребят, как же обязательно запустить необходимое от имени администратора, или же у вас ничего не получится. Да, мы уже рассматривали с вами этот способ. Вот, ну, закрываем, в принципе, мне нормально. Все, ребята, всем, наверное, пока, потому что может у меня сейчас полетит программа. Всем огромное спасибо за просмотр, ребята. Давайте проверим. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока, говорю заранее. Ха-ха-ха-ха, мы взломали ее. Вот видите, да, вот видите, у меня теперь больше 10 минут снимается. Ладно, а вот теперь по Всем огромное спасибо за просмотр, ребяточки, и всем пока. А, главное, не забывайте, что у вас бандикам должен быть закрыт. А то я сейчас снимаю, как я его закрою. Всем, ребяточки, пока!